Меня зовут Иванов Алексей Анатольевич, я врач-ортодонт, гнотолог. Э, гнатолог гнатолог это специалист, который занимается дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава. Он старается помочь человеку, если у него есть какие-то э, неприятные ощущения в области вот этой вот, в области суставов. Они могут быть во время движения нижней челюсти, просто во время жевания, могут быть в покое. И с помощью просто определенной диагностики врач может помочь пациенту скорректировать все вот эти неприятные состояния касательно болезненных ощущений, касательно щелчков, касательно каких-то хрустов. Я глубоко убежден в том, что ортодонтическое лечение должно быть одно в жизни, вот, хорошо спланированное и грамотно исполненное. Если человек занимается чем-то одним, да, то он постоянно крутится именно в одной теме. Он будет в этом, ну не то чтобы лучшим, да, но он будет разбираться в этом максимально-максимально хорошо. Да, то есть не распыляться на что-то еще вокруг, на какие-то еще отдельные специальности. Набирать опыта только в одной вот этой вот специальности, в которой ты работаешь. Будь то терапия, будь то хирургия, будь то ортопедия. Когда я закончил обучение в университете, там уже был вопрос на тему как раз-таки какой-то более узкой специальности узкой специализации, и я во время окончания обучения еще не знал, чем я буду заниматься, да, кем, в какой специальности я буду работать, каким буду специалистом, поэтому первое время, да, старался, во-первых, работал ассистентом долгое время, ассистировал врачу, который работает как раз таки во всех специальностях сразу, и получал как раз таки вот опыт понемножку из всех, всех, всех, всех, всех стоматологических специальностей. Потом начал понемногу заниматься терапевтической стоматологией, лечить кариесы, лечить пульпиты. Понял, что что-то мне в этом во всем нравится, что-то мне, все, что мне во всем этом не нравится. Начал заниматься протезированием. Делал какие-то простые вкладки, какие-то небольшие коронки. И в процессе работы, вот, как раз таки, в широкой да, специальности, начал понемножечку смотреть, что есть такая специальность как ортодонтие, что она очень интересна, и она меня как раз-таки своей вот этой вот какой-то вариабельностью, с возможностью планировать случай. Каждый случай максимально подробно. Анализом вот этих всех диагностических данных, всех снимков, всех фотографий, моделей. Ты это все анализируешь, делаешь какой-то комплексный один план лечения, и после этого можешь максимально спрогнозировать результат. Этого лечения. Полный порядок, конечно, это клиника, в которой, наверное, концентрация ортодонтов на один квадратный метр просто зашкаливает. Вот. Поэтому здесь точно можно получить тот самый неповторимый опыт, то самое обучение в процессе работы в клинике, стажировки и я вот плавно начал, да, стажироваться. Сначала был стажером, потом ординатором первого года, ординатором второго года, и на самом деле, да, путь в клинике у меня такой достаточно долгий. Какое-то время, в самом начале даже работал э, гигиенистом в клинике и врачом-терапевтом. Очень понравилось как раз-таки отношением своим к э, каждому пациенту, комплексным подходом, планированием э, каждого случая и документации каждого случая, то есть постоянный там фотопротокол, какие-то диагностические посещения, все вот это. Хотелось как раз-таки работать вот на таком высоком уровне, и это можно сделать в клинике в полный порядок когда пациент приходит на консультацию и решает начать здесь автоматическое лечение в этой клинике, то он проходит достаточно серьезное планирование, в котором участвуют все ортодонты клиники. все, То есть это онлайн-обсуждение каждого клинического случая в рамках междисциплинарного подхода. То есть подключаются врачи-терапевты, хирурги, опять же узкоспециализированные для того, чтобы каждый из этих специалистов смог правильно, грамотно спланировать свою часть, и потом из этого всего получился какой-то оптимальный результат. Мы постоянно говорим об этом, что в составлении плана лечения участвует не один человек. И я на консультации даже могу сказать, что не только я буду принимать решения по поводу вашего плана лечения. Он может быть не один, их может быть несколько. Он может быть оптимальный, может быть альтернативный. И мы все, да, все свои команды ортодонтов будем думать над вашим конкретным случаем. Параллельно со всем этим я занимаюсь еще вот диагностикой да, и лечением дисфункции височной нижнейшечесного сустава. То есть это какая-то такая, да, тоже специальность, которую я себе в копилку э, взял. И э, сейчас начинаю в ней развиваться и начинаю помогать пациентам не только с точки зрения там, ровности зубов, да, но и с точки зрения именно функции, чтобы это все еще правильно работало и пациента ничего не беспокоило да, вот в этой вот области. Многие пациенты говорят, что у меня хорошее чувство юмора, потому что я стараюсь на посещении какую-то такую создать непринужденную обстановку, э, приправленную какими-то шутками, все в рамках приличия, но вот, тем не менее. Вот поэтому, скорее всего, в этом. К нам нередко просто на консультации приходят также пациенты, которые прошли лечение в каких-то других клиниках или находятся на лечении в других клиниках. А, вот, и ну, мы понимаем, что лечение, возможно, было или неправильно спланировано, или оно какое-то немного некачественное. Да, и мы говорим максимально корректно, деликатно об этом пациенту. И там, он может продолжить лечение, допустим, у нас в клинике. Сегодняшний пациент, на мой взгляд, хочет, чтобы его лечение было максимально комплексным, и чтобы по возможности он даже делал его в одном месте, да, то есть вот есть место, куда он приезжает, и в этом месте он проходит там один этап, допустим, да, лечения, потом второй этап, потом третий этап лечения, потом, допустим, там наблюдается просто, да, чтобы понимать, насколько стабилен результат лечения. А в плане того, что еще, это, наверное, какой-то Сегодняшний пациент да, хочет какой-то открытости, прозрачности, чтобы все было понятно, чтобы не было никаких недопониманий, чтобы все, что его интересует, было как-то максимально подробно и своевременно объяснено. То есть, опять же, нередко пациенты приходят к нам на консультацию не для того, чтобы начать у нас лечение, а для того, чтобы просто посоветоваться. Многие коллеги, врачи-ортодонты, отправляют своих пациентов к нам на консультацию Бывает такое, что врач-ортодонт приходит вместе со своим пациентом на консультацию для того, чтобы поговорить, пообщаться, и получить какой-то совет по дальнейшей тактике лечения. Совет пациента быть спокойнее, и не пугаться тому, что ортодонтическое лечение и в целом вся стоматологическая помощь может быть достаточно растянута во времени. Что многие пациенты, когда приходят опять да, на консультацию, и получают план лечения ортодонтический и потом видят то, что им еще нужна какая-то подготовка, он такой, хочу поставить брекеты. Да, и думает, что он приходит и буквально там через полторы-две недели ставит брекеты. Он подготовился морально, физически, все, готов. Но тут мы ему говорим то, что нет, нам нужно еще, чтобы вы там полечили кариес, сделали гигиену, прошли какие-то еще манипуляции, там, посетили врача-продонтолога. И это все оттягивает, оттягивает тот момент, ради которого они пришли в клинику. И вот терпение, терпение и спокойствие на этом этапе.